Светом звезды По имени Солнце И две тысячи лет Война Война без особых причин Война дела молодых Лекарства Против морщин Красная Красная кровь Через час уже Просто земля Через два на ней цветы